дорогие друзья, но наш ответ однозначный. Пенсионная реформа это не просто несправедливое решение, это в общем-то преступное решение, потому что по предыдущей конституции, мы знаем, что нам конституцию в одночасье поменяли, но по той конституции, по которой мы жили до прошлого года, было такое положение, что нельзя законодательно ухудшать социальное положение граждан. То есть это явно э, в нарушении этого принципа, нарушение принципа социального государства. Мы знаем обещание президента, но как бы, э, сейчас не об этом казалось бы решение просто да? избираемся в Думу отменяем э, 350 ФЗ от 3 октября 2018 года о повышении пенсионного возраста вот это будет законопроект из одной фразы да? При, признать утратившим силу значит, 350 ФЗ вот. Игорь уже начал говорить об этом я продолжу, у нас средняя продолжительность 69 лет и соответственно 60 и 65 а в Японии, например, средняя продолжительность 83 года, и там 63,63. 63. Да, вот де, делайте выводы, да? Кстати, должна сказать, я, я кандидата коммунистической партии, должна сказать, что э, те страны, которые не отказались от социализма, там не только не э, э, повышается пенсионный возраст, но и снижается, как мы видим в Китае и во Вьетнаме. Вот, но дело-то не в этом на самом деле. Я скажу так, что как только мы попадем в дом, нашим первым решением будет парламентское расследование о виновных пенсионная реформы, которую мы наблюдали это в текущем режиме 20 лет, это Зураковская реформа, так называемая, накопительные пенсии, когда просто частные пенсионные фонды прокрутили триллионы рублей, да, просто обокрали нас. Да? Это вот был первый этап нашей пенсионной реформы, это будет парламентское расследование, будет суд, и я, я уверена, что сказать, ну, в небесный суд я а есть, не верю, я верю, что он будет на земле и, скоро, и, и очень скоро. Вот, значит, мы думаем, что пока, пока, пока еще так сказать, у нас нет большинства в Госдуме, мы должны принять закон об инфляции да, о том, что э, пенсия э, индексируется на размер инфляции, безусловно, и приравниваем детей войны к ветеранам войны. Вот каратинечко потом вымеру. Допустим, я ну, из нас пойдет, чтобы делать да. да, я поняла, сказать, тонкий намет Владислава. могу рассказать печальную историю. Значит, Владислава намекала на то, что я как бывший сказать, депутат Госдумы. Ну, бывших не бывает, да, мы себя называем депутат Госдумы второго Сызы. Значит, был, был действительно такой закон, принятый Государственной Думой на второго созыва а, значит о том, что бывшие депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации значит, получают э, министерскую пенсию. Да, пенсию приравненную к пенсии федерального министра вот, пенсионного обеспечения. Вот. но, значит, для кого-то к счастью, для кого-то к сожалению, значит, замечательная фракция Единой Россия меня этой министерской пенсии решила, так что я теперь сижу с вами, значит, как обычный простой советский человек, вот, без всяких льгот, значит, они поменяли закон, значит, там теперь э, это распространяется не на всех бывших депутатов, а на тех, кто э, работал в Думе два я работал в один срок, так что моя министерская пенсия пролетела моим носом, как по ярмым И, в общем-то, в этом есть свои плюсы, потому что, по крайней мере, ни в чем не упрекнешь. Вот. Но в целом, конечно, значит, я здесь согласна больше с Алексеем, действительно, в этом есть признаки сегрегации. Потому что отдельные категории граждан у нас, да, как по да, все звери равны, но некоторые равнее. И, кстати, углубляясь в вопрос, который сейчас обсуждали ребята, там тоже не так все просто. Значит, в, пенсии, в пенсионном обеспечении поразили именно военнослужащих, именно военнослужащих вооруженных сил, но не госбезопасность. Не разглавлю, кстати, то есть здесь тоже, здесь даже... Не те, людей бьет Да, наймите. даже среди силовиков. То есть все. кто людей защищает своей кровью, да, да вот сказать, вот они, они потеряли солидный кусок пенсионного обеспечения. А кто Ряженный. людей бьет, так сказать, на э, улицах, да, вот они не потеряли. Вот. Я считаю это действительно несправедливо. Вот. Я на самом деле, э, так сказать, ну понятно, что я как коммунист, я адепт э, советского, так сказать, принципа, да, Значит, там тоже не все получали одинаковую пенсию, но, тем не менее, там исключительно за 8 лет, значит, была за стаж, да, то есть вот эта вот дифференциация, вот, ну, за ученую степень, так, 120 рублей, вы знаете, 130, 132 рубля была максимальная пенсия, значит, вот для самого-самого уменьшенного, самого так сказать, всеми регалиями человека. Вот, Мне кажется, что действительно, значит, мы в, своей, в ходе своего пенсионного реформирования должны придерживаться этого принципа вот тем более мы должны учитывать что очень многие как говорится сходили во власть не то что там работали да вот как сказать, всю жизнь да, э вот, а просто значит, мы побывали там с кем-то, значит, как трамплин, да, вот как, просто как повод для зарабатывания вот этой самой пенсии. Может быть, они полгода там проработали на этом рабочем месте. Вот, поэтому мне кажется, что действительно, Владислав совершенно правильно говорит, это парочный принцип, и в случае, так сказать, если мы э, окажемся в доме, мы, конечно, этим вопросом займемся. В сторону э, так сказать, э, эгалитаризма да, есть такое слово. Вот, то есть не должно быть э, жесткой, э, вот такой жесткой и вопиющей, бросающейся в глаза сегрегации. Вот, я думаю, что пронину там на Кипре все равно, значит, пенсия у него там 19 тысяч или 80, вот жалуется, что ей там не считают 20. Вот, я думаю, пронину на Кипре все равно, но, но миллионам людей не все равно. Да, поэтому вот принцип, который мы должны положить в основу своей деятельности, это принцип равных конституционных прав граждан, в том числе и на конституционные я этот вопрос адресую к Дарьи Митиной, но думаю, что вы тоже сможете присоединиться к ответу. К сожалению, мы много лет, практически с нулевых, наблюдаем, как оппозиционные партии стремятся своими кандидатами попасть в Госдуму. Но на выходе мы наблюдаем 10-20 человек, ну, плюс парламентские партии, которые не имеют парламентского большинства. На ваш взгляд, Эту историю надо продолжать в этом режиме, когда несколько человек стремится в Думу, но, давайте честно скажем, ничего там не сможет изменить, по количеству не сможет изменить. Или все-таки у вас есть взгляд на то, как изменить ситуацию, а не заниматься бесконечными выборами, в результате которых победителем будет только одна партия. Ваш взгляд на эту ситуацию. Спасибо, коллеги, за вопрос. Хотя, наверное, этот вопрос вообще в не меньшей степени адресован мне. Потому что я как коммунист, да, и э, говорили мы об партии коммунисты России, говорили мы об объединенной коммунистической партии, которую я представляю, мы в принципе против системы буржуазного парламентаризма. Мы вообще-то, что в программе ОКП, что в программе КПКН записано вообще-то про советскую власть. Поэтому, как мы к этому относимся, это вопрос слегка риторический. Более того. Когда э, оппозиция, левая оппозиция, коммунистическая оппозиция в Думе имела большинство в славной, так сказать, второй половине 90-х. Вот, собственно говоря, первый вопрос, который мы ставили, на котором мы, мы потом базировали сказать, предложение об импичменте, это вопрос об, об, об упразднении поста президента. То есть мы как бы за снос всей этой буржуазной системы. Вот я сейчас Конечно, рискую там попасть под разные статьи, да, но мы, да, мы против сказать, той социально-политической системы, которая записана у нас в этой сказать, протащенной Конституции, которая сказать, на крови принималась в расстреливаемом Белом доме. Естественно, понят, понятно, что мы против этого. Вот. Но поскольку сказать, мы сидим в своем вот этом гетто, да, максимум 100 депутатов, значит, мы можем об этом говорить, но э, вы совершенно правы. У нас как бы система, она предрешена заранее. У нас есть конституционное большинство, так называемые 300 голосов. Значит, задача максимума власти, вот эта задача, которую она перед собой ставит и каждый раз реализует, это выбрать вот эти 300 голосов плюс несколько, да, чтобы иметь монопольное влияние на принятие конституционных законов. А именно конституционными законами регулируются все основополагающие так сказать, сферы нашей жизни, в том числе и политическая система. То есть априори мы ее изменить не можем, если будем сидеть и квакать так сказать, в этом оппозиционном герпе и дальше. Совершенно справедливо, поэтому вы понимаете, почему мы, так сказать, за советскую власть и так далее. Вот. Но даже если идти по путем точечного улучшайзинга, например, обратите внимание, что все законы, которые э, ущемляют, дискриминируют оппозицию, которые лишают ее голоса даже в том ублюдочном парламенте, который мы имеем, все законы, которые фактически девальвируют парламентаризм как таковой, все законы, которые так сказать, лишают человека права высказываться и партии, соответственно, права высказываться, они приняты вот в последние так сказать, десятилетия, да? в последние две каденции сказать, нашего замечательного президента. Вот, вот та самая он вот теперь, на которую молились да, там, в десятом, 11 году, она очень быстро закончилась, и с ней закончились надежды и иллюзии. Вот, поэтому у меня, к сожалению, прогноз пессимистический. Компания еще фактически не началась, еще два месяца, вот, но по ее ходу мы видим, что э, так сказать, выборы дискредитированы как таковые. Я просто объясняю зрителям, что вот кто в чем вот мы участвуем, вот в этом полагании, это никакие не выборы. И вы должны это понимать. Я не при к бойкоту я не призываю, так сказать, отказываться от своего гражданского долга, нет, мы должны прийти и проголосовать хотя бы для того, чтобы у наших властей придержащих была объективная социологическая картинка. Мы должны показать, значит, средний палец власти, чтобы она понимала, как мы к этому всему относимся. И в этом плане, конечно, мы должны на выборы прийти. Но не питайте иллюзий, что вот те результаты, которые вы узнаете 20 сентября, это какие-то репрезентативные, адекватные, так сказать, результаты. Вот. Кроме того, что власть имеет все рычаги для того, чтобы, э, так сказать, эти выборы прошли в одну калитку, более того, она теперь еще и полюбила тактику договорничков, милых, милых договорничков, значит, с парламентской оппозицией, почему ее здесь нет, потому что неизбежно ей бы задали этот вопрос, почему вы договариваетесь, так сказать, распиливаете вот эти округа, расторговываете, да, и в итоге э, вот этот огромный четырехглавный лев, левиафан пролезает в Думу, конечно, мы бы спросили об этом. Вот вам мой ответ, кстати, почему здесь нет представителей парламентских партий. Так что, конечно, ну я, наверное, радикально выразилась, но я думаю, что в той или иной форме, с теми иными сказать, нюансами и коннотациями, коллеги меня поддерживают. надо понимать на самом деле, что никакая пенсионная реформа, кто бы ее ни проводил и какие бы принципы ни положены были бы в ее основу она не заработает без коренного реформирования трудового законодательства, потому что поймите правильно, с, с, с той долей теневой занятости, которая у нас сейчас есть в стране, у нас же большая часть страны это стоит работает официально не оформлено. у нас теневая экономика, да? Поэтому на выходе, вот еще многие об этом не задумываются, особенно кто помоложе, мы с вами будем иметь социальную пенсию в 5 рублей, как говорится, и ни в чем себе не отказываем. Я, кстати, отношу это ко многим, так сказать, сидящим здесь за. Поэтому, на самом деле, даже та индексация вот этого базового коэффициента, да, который применяется в расчетах, индексация базовой цифры, это минимум миниморум это чистые копейки. Да? Вот этот пенсионный балл ⁇ это 87 рублей. Да? Ну, индексация 6% в год. Вы понимаете, что это копейки, которые, в общем-то, даже они, не надо брать в расчет. Поэтому без реформирования трудового законодательства никакая пенсионная реформа ни не получится.